Друзья, если вы столкнулись с такой ситуацией, что вы прошли в App Store и у вас нет возможности скачать старое приложение, которое вы уже скачивали, или же у вас это будет новое приложение, вы просто нажимаете на загрузку, оно выбивает и не грузится, все так же это облачко висит. Я знаю, как это дело исправить, досмотрите видео до конца и вы будете знать, как исправить данную проблему. Добро пожаловать на канал Белэксперт, с вами Владимир. Вам рассказывать, почему из-за чего это происходит. Я вам скажу, какие нужно сделать действия, чтобы устранить данную проблему. Вам нужно зайти точно так же в App Store, обновления, допустим, ваших приложений. Пролистуйте вниз. Нажимаете выйти с учетной записи, перезагружаете устройство, либо жесткой перезагрузкой по подсказке в описании. Вы тоже можете посмотреть, как это сделать для каждого устройства. И вы после этого, как включится ваш телефон, зайдете обратно в Web Store, авторизируетесь в вашу учетную запись, логин, пароль и уже сможете скачать данное приложение. Вот и все, ничего сложного нет. Если не верите мне, проверьте сами и напишите мне в комментариях, потом получилось ли у вас. А чтобы не пропускать новые интересные видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не упустить новое уведомления о новых видео. Дальше больше. Скоро увидимся.